Всем привет! Это сайт DrupalBook.ru и в этом видео мы разберемся со связями во Views. Мы уже разобрались с контекстными фильтрами, разобрались с обычными фильтрами и теперь продолжим разбирать следующий компонент Views связи. В прошлых уроках мы сделали доску объявлений с экспост фильтрами, с контекстными фильтрами. На страницах объявления блок автор объявления Давайте сейчас расширим этот блок, добавим сюда в автора объявления аватарку, добавим телефон и дополнительную информацию об авторе объявления. Для того, чтобы добавить этот блок автор объявления, мы использовали контекстный фильтр, мы добавили содержимое ID этого объявления в контекстный фильтр и использовали эту настройку «Передать значение по умолчанию», где выбрали ID материала из URL. Также добавили сортировку по типу объявления и вывели в содержимом поле «Автор». Сейчас мы расширим этот view. сейчас он просто выводит ссылку на автора. Давайте добавим поля пользователям, дождем настройки учетной записи, управление полями, добавим туда поле «Телефон», Сейчас у нас есть еще изображение, куда мы зальем картинку пользователя, и давайте еще добавим короткое описание о себе, например, текст простой длинный, о себе, или дополнительная информация. В это в поле пользователь сможет записать, например, информацию, когда ему удобнее, чтобы ему звонили. сохраняем и теперь вы видим вот эти дополнительные поля в том блоке но вот сначала мы их заполним для первого юзера хотя бы зайдем редактирование нашего юзера и заполним поля так 8 девятьсот8555 555. Звонить. После обеда. И зальем фотографию. В настройках поля фотографии нужно будет выставить ограничение. Сейчас оно очень-очень маленькое. 85 на 85 пикселей. Давайте зайдем и поправим его. Слишком уж маленькое ограничение. Так, ну максимальное поставим, допустим, 2000 на 2000. Максимальный размер изображения, ну, 8 мегабайт. Сохраним. Так, зайдем снова вашу, на нашу страницу и забьем фотографию. Отлично. Сохраняем. Теперь можно будет вывести эти поля автора объявления. Сейчас, если вы зайдете в абьюз, автора объявления», то эти поля не будут доступны. Нам доступны сейчас только поля содержимого. Вот видите, все это относится к содержимому. Чтобы нам стали доступны поля автора, нам нужно добавить связь «Автор материала». Теперь нам станут доступны поля автора материала. У нас есть уже контекстный фильтр по ID содержимого. Мы фильтруем вначале нужное нам объявление на странице объявления и добавляем связь, чтобы вывести поля автора. Так, изображение. Вот видите местонахождение юзер, Выбираем это поле. И нам нужно будет добавить еще поле телефон. И дополнительная информация. Выбираем простой текст. Так, стиль изображения аватарки поставим 100 на 100 пикселей. Так, простой текст. Когда вы добавляете связь и добавляете поле, то в поле указывается, какая связь используется. Вот в скобочках вы видите автор. Также эта связь поставляется здесь. Так как поле нельзя вывести без этой связи, то связь обязательная и никакую другую выбрать просто нельзя. Давайте теперь отсортируем поля, чтобы было через изображение, потом автор, потом телефон и дополнительная информация. И сохраняем. Вот, вы видите, у нас появился в блоке автор объявления, телефон, дополнительная информация и аватарка автора. Как работает views внутри? Как вообще работают эти связи? Давайте сейчас добавим аргумент в предпросмотр. Чтобы лучше понять, как это работает внутри, Давайте зайдем еще в настройки представления. Зайдем в настройки и добавим показывать sql запрос. То есть мы работаем с скелем по сути. У нас все данные хранятся в базе данных MyScale. И когда мы что-то накликиваем во внешнем виде views, в настройках вьюса, мы изменяем скильный запрос то есть как, когда мы добавляем фильтр мы добавляем the когда мы добавляем relation мы связь, мы добавляем left join ну либо right join в зависимости от связи когда мы выбираем поля то мы добавляем select эти поля если вы работали с MySQL, то вам в принципе должно быть понятно что это значит если вы не работали с MySQL, то можете почитать об этом Можете почитать на Drupal Book в сайте, в PHP, в третьем, в части 2 по урокам по PHP, есть урок 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 и так далее по MySQL. Вы можете почитать, разобраться как PHP работает с MySQL, собственно как и Drupal работает с MySQL, также. И в принципе вам станет более понятным, как работает views. Ссылки на урок я прикреплю в описании к видео. Так, теперь давайте вернемся снова к нашему запросу Таким образом мы формируем запрос Views его выполняет И потом уже на основе этого запроса Какие результаты он получает Из этих результатов он строит HTML Ну, таким вот образом Joinы мы добавляем через связи Ну, соответственно, есть еще фильтры Сортировка Это критерии сортировки И есть еще ограничения Это нужно для пагинатора. Страничный навигатор. Вот ну, таким вот образом работают а, связи. В принципе, все довольно-таки просто. Работать через юз со связями. В одном из комментариев было предложение рассмотреть, как связать, например, тип материала автора и тип материалов книга. Я уже создал эти типы материалов. Авторы книга. Сейчас там просто обычные поля текстовые. Давайте зайдем. Тип материала книга в управлении полями И добавим связь с автором То есть мы можем связывать не только существующие сущности Таксономии нод и пользователей Мы можем связывать еще дополнительно любые сущности любыми связями Например, можем две сущности ноды связать между собой Материалы автора книга это просто обычные ноды И мы можем их связывать Добавляем поле ссылка содержимое Называем автор книги. Значение настолько одно. И выбираем тип сущности, с которой мы будем ссылаться. Нам нужен автор. Сохраняем. Добавим пару книг. Давайте сначала добавим авторов. Ну, например, Пушкин. АС. Сохраняем. Вы можете расширить описание, добавить фотографию автору. Ну, выводится просто фотография сейчас пользователя, который создал этого автора. Ну, это можно, в принципе, убрать. Зайти в тип материала автора. Чтобы не путать наших пользователей. настройки отображения отображать автора и информацию о дате. Ну, дате публикации этой ноды. Отлично. Мы создали автора. Давайте добавим еще одного автора. Давайте Лермонтов Юрий Михайлович. Сохраняем. Отлично. Создали двух авторов. Теперь можно добавлять книги. Например, Евгений Онегин. И выбираем автора книги. Сохраняем. И добавляем еще одну книжку. Например, Цири. И выбираем Лермонтова. Сохраняем. Естественно, у книжки может быть тоже своя аватарка, поэтому убираем и у книги тоже отображение аватарки пользователя, чтобы не путать наших пользователей. Убираем книга. Стройки отображения. Отображение автора. Убираем. Таким образом мы связываем книгу и автора. Чтобы теперь вывести, например, книги, добавим, добавим сейчас в Use представление, новое представление книги. Книги. Выводить будем именно содержимое книги. И создаем, например, страницу. Давайте переключим вывод из содержимого в поля и потом сгруппируем по автору. Сохраняем. Сейчас выводится заголовок книги. Вот видите, у нас выводятся две книги. Давайте выведем дополнительное поле автора. А им нужен именно автор книги, потому что у нас есть автор нода еще. Ссылка на сущность. Сохраняем. И теперь мы можем сгруппировать, например, по автору. Выбираем группирующее поле. Автор книги. И сохраняем. В настройках формата. И можно теперь скрыть вывод автора книги. Потому что у нас уже есть ссылка в группировке. Сохраняем. Вот таким вот образом у нас будет список, то есть если мы добавлять книги, они будут уходить ниже. Давайте сохраним и перейдем на страницу Box. Опять же, так же как мы сделали с автором объявления, можно делать и с автором книги. То есть на странице книги вывести блок через контекстный фильтр «Автор книги», «Добавить связь книга». И будут выводиться уже, соответственно, данные о авторе этой книги. Ну, абсолютно так же, как мы делали и с э, автором обеопределения. Давайте добавим какие-нибудь поля еще автору книги. тип материалов, автор, управление полями. Ну, например, давайте добавим фотографию. Изображение. Вот автора или изображение автора. В данном случае будет портрет автора. Сохраним. Давайте зайдем... В «Авторов» добавим им изображение, давайте и, да, и Лермонтова, и Пушкина. Найдем фотографии. И Пушкин. И добавим теперь их в наши ноды. Вот у нас есть поле фотоавтора. Лермонтова. Сохраняем. И в Пушкина. Тоже сохраняем. Давайте добавим новое представление. Автор книги. Вводить будем блок. И вводить будем книгу. То есть сначала мы будем фильтровать контекстным фильтром по книгам. Потом добавить relation, связь к автору книги и вводить поля автора книги. Но ну, Будет у нас один автор книги. И вводить будем блоками Ссылкой Итак, добавляем контекстный фильтр по ID То есть вначале мы сортируем Выхватываем из URL а Нужный нам ID Текущей книги, на которой на странице мы находимся И фильтруем данные по книге Потом мы будем в Relation добавлять только Вот мы добавили контекстный фильтр по содержимому ID. Сейчас я найду книжку, найду ее ID. Вот, например, Ciri. у книги цири седьмой ID. Давайте его посмотрим. Вот мы выбрали книгу. Теперь добавляем связь с автором. Когда будете выбирать связь, обратите внимание, что у нас есть два направления связи. Первая – это прямая связь, когда мы указываем с местонахождения связи на какую-то сущность. И обратная, когда мы наоборот, с какой-то сущности указываем на местонахождение нашей связи. То есть, если мы хотим обратиться от книги к автору книги через связь поля поле автора книги, то это будет прямая связь. Если мы хотим обратиться от автора книги к книгам, то есть у нас в авторе книги нет связи, поля связи, а мы будем использовать поле связи с другой сущности, то это будет обратная связь. Поэтому, смотрите, когда вы используете обратную связь, то вы используете сущность, в которой нет поля связи. Но вы можете его использовать. То есть, мы можем, например, выводить автора и все его книги с помощью связи. То есть, если мы выведем, например, страницу автора и там поставим контекстный фильтр по ID материала, выведем автора, добавим эту обратную связь то мы сможем вводить все книги. Если мы фильтруем по ID книги, в контекстном фильтре добавляем ID материала, фильтруем по книгам, выводим эту книгу, добавляем прямую связь, то мы можем выводить автора. Нам нужна эта прямая связь, добавляем ее. Теперь нужно добавить заголовок автора. То есть мы писали фамилию и отчество автора в заголовке ноды. То есть сейчас мы должны просто выставить связь. И заголовок будет вводиться из той ноды, которая связанная. Вот таким вот образом. Вот вы видите, что у нас два одинаковых поля, содержимое заголовок. Но один заголовок выводится без связи из книги, второй выводится со связью уже из автора. То есть сейчас нам не нужно поле первое, которое книги, потому что мы будем вводить этот блок на странице книги. И нам нужно еще вывести портрет автора. Фото автора. Выбираем миниатюру. Можно поставить ссылку на содержимое, чтобы это шло все на Страницу автора. Также нужно будет обязательно указать связь, чтобы фото автора бралось непосредственно из ноды автора. Вот таким вот образом. Теперь сохраняем этот блок. И выведем его на странице книги. автор книги, размещаем, вводим на страницы книги, сохраняем. Теперь если мы зайдем на страницу книги, то слева у нас будет выводиться автор книги. Ну, соответственно, если мы перейдем на другую книжку, то есть будет вводится другой автор. Вот таким вот образом мы используем контекстные фильтры и связи между ними. В принципе, я думаю, этого достаточно, чтобы разобраться с контекстными фильтрами и связями. Если у вас все-таки возникают какие-то вопросы, например, вы хотите связывать к таксономии материалы, либо разные уровни таксономии, родительский уровень дочерний. И вы не понимаете, как это сделать, пишите в комментариях. Будем разбираться. Возможно, я буду скидывать скриншоты, либо экспортировать views, готовый, либо запишу видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Трупале.